Теперь мы проверяем мобильность вестибулярного лоскута для того, чтобы ушить полноценную герметичную лунку. Выполняем дополнительную мобилизацию с листьями лоскута, продлевая вертикальный разрез, мобилизируя ткани, расщепляя их в области мукорингивальной границы. Таким образом произошла мобилизация. Без потери прикрепленной деснами. Заранее приготовленную твердую мозговую оболочку, перфорированную, мы начинаем адаптировать в десекте, предварительно ее помирив. Приготовленная принимающая ложа. готовы к ушиванию мембраны и ее фиксации к оральной поверхности. Проводится эта фиксация мембраны в оральной поверхности классическим швом, который мы применяем при туннелировании. Также он имеет еще литературное название «На ⁇ Новозжах ⁇ Мембрана фиксируется шовным пинцетом, делается вкул рядом вкул второй, как бы образуется петля в части мембраны. И последний выкол мы проводим с оральной поверхности, опять соблюдая принцип тонулирования Что это значит? Это значит, что игла и нитка свободно должны располагаться в зоне расщепления и принимающего ложа. Иногда можно воспользоваться таким методом, когда у вас биотип десны толстый, то есть более 2 миллиметров.